Пожалуйста, верьте в себя, любите, ничего не бойтесь, будьте свободными, рискуйте. Понимаете, жизнь такая штука, что вроде бы ты вот молодой, молодой, молодой, а потом бац, и конец. Оглядываешься и думаешь о том, как много всего не сделал, потому что боялся, стеснялся. Струсило. Не надо ничего бояться. Рискуйте. Пусть даже вы ошибетесь. Это жизнь. И главное, конечно, любите многое. Всегда. Каждую минуту.